Всем привет на моем канале! В этом видео покажу, как приготовить безек 8 марта. Какие насадки использовать. Какие я допустила ошибки при изготовлении меренги. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Так, В продолжение темы 8 марта. У меня здесь швейцарская меренга. Как всегда, я только и работаю. свечка у вас появится на экране. Здесь у меня 230 грамм белка. Соответственно, в два раза больше сахара. Я буду использовать насадку. Здесь вот такая закрытая, закрученная звезда. Если вам нужен номер, номер 336. Дальше вот эта насадка Султан. Именно там, где внутренняя часть выступает за вот эти зубчики. Ей проще всего выдавливать меренгу она более хорошо получается на выходе. Есть немножко такая прям вровень с зубчиками внутренняя часть. Да, вообще сложно ей давить. И плохой рисунок. Ссылочка у вас на это видео появится на экране. Я делала обзор. Дальше вот просто в розовый цвет окрасила меренгу и в зеленый. И здесь без насадок, так как я буду насадки менять в процессе, буду использовать, ну, как бы пакет в пакет. Вот такая закрытая звезда 2D. Вот это мне очень нравится насадка. Закрытая звезда 2F. Вот здесь побольше. Это для основы восьмерочки. Возможно, подойдет 1B. Насадка листик номер 67. Очень маленькая. Насадка трубочка цифра номер 2. Здесь буквально 2 миллиметра. И вот такая звездочка. Номер 13. Окрашивала я вот такими разными красителями. Америкалор розовый очень мне нравится. Сухой краситель. Кейкал зеленый, водорастворимый. И голубой тоже водорастворимый. Гелевый. Ага. Вот здесь меренгу я не окрашивала, я окрасила сам пакет с помощью кисточки просто. Здесь чисто белая У меня сегодня такой больше эксперимент. Посмотрю, что мне больше понравится и а, что буду готовить на заказ. Ну или на подарок. Начну с вот этой насадки Султан. И рядышком, чтобы у меня соприкасалось два кружочка. Тоже получается наподобие цифры 8. И еще одну сделаю. Вот здесь при окрашивании сухим красителем допустила ошибку. То есть я не подождала какое-то время, а сразу засунула в пакет. Так не делайте. Потому что видно, остаются вот эти не нерастаявшие кристалли красителя. Ну, сейчас вот каким-то образом помну пакетик, чтобы у меня меренга стала однородной. Сразу сделаю еще восьмерочки с помощью вот этой насадки. И потом буду оформлять. Здесь есть два способа. Так закручивать. То есть вы можно, можно делать э, так. Слева направо и справа налево. Отличие только в том, что за завиточки, вот как ложатся, как закрытая розочка и как открытая розочка. Я освободила вот с этого пакета остатки и сейчас окрашу эту меренку в другой цвет и использую другую насадку вот такую. 1Б. Я добавила сиреневого, и получился такой нежный такой оттенок, и я не вымешивала до конца то есть он такими разводами, бело-сиреневыми получается. самые восьмерочки здесь уже без разницы в какую сторону будете вы делать завиток и еще один вариант это просто два завиточка поменьше и побольше беру тоненькую насадку трубочку вставляю сюда зеленой окрашенную меренду и делаю узор Сейчас возьму маленькую насадку, звездочка номер 13, так же вставляю флакет и затем уже розовые. и рисую розочки. носатку листик и вот эти у меня цветочки добавляю листочки так немного окрасила буквально столовую ложку в желтый отрезала уголок и буду делать мимозу Добавлю еще розочек. Так, вот что получилось у меня. И меренги у меня осталось. Значит, вот здесь три цвета немножко. И в деже. Сейчас что-нибудь придумаю еще в дополнение. Значит так, у меня бизе уже высохло, уже готовое, прошло больше трех часов. Здесь я использовала цветной сахар, который окрашивала сама. Ссылочка на это видео у вас появится на экране. Вот такие восьмерочки. Я использовала сахарную посыпку кондитерскую, вот такую белую и серебристые шарики побольше. Значит, сразу скажу минусы. Так, в прошлом году я использовала именно вот такие восьмерочки, делала на заказ и на подарок. Мне как бы устраивало, очень нравится. Но сегодня вот я проэкспериментировала с насадкой Султан, и мне очень нравится этот вариант. Мне нравится, что здесь есть четкие, как бы так сказать, границы и очертания восьмерки. Вот так я скажу. Вот, еще э, сразу скажу про минусы, то есть в этот раз вот у меня было больше белков, и мне не хватило, к сожалению, сахара, я добавила сахарную пудру, вот что произошло, почему-то эта восьмерка у меня выделила сироп, то есть это недопустимо при изготовлении безе, ну вот все остальные нормальные, то есть либо это зависело от количества красителя, либо я тут плохо перемешала, либо все-таки вот э, от добавления Сахарная пудра это зависело. Потому что э, самые первые безе, которые я делала, допустим, они форму сохранили. А остальное украшение, вот я покажу поближе, вот здесь прямо расплылся рисунок. Такого никогда не было, когда я э, готовила швейцарскую меренгу. То есть я всегда добавляла сахар, но вот в этот раз мне не хватило. Я добивала сахарной пудрой, довешивала, и у меня получился такой минус. Поэтому э, кто вот у меня тоже спрашивал, можно ли сахарную пудру, ну, не знаю, я больше добавлять сахарную пудру сюда не буду. Вот. Покажу в разломе. Покажу маленькое. Сухое. И вот эту восьмерочку, которая совсем корявенькая, с сиропом. Покажу тоже. Внутри ее почему-то вздуло. Покажу, как отстает вот эта безе. Очень красиво. Ну вот, видно, что прям такими разводами какими-то четких линий нет. То есть это из-за того, что я добавила сахарную пудру. Больше никогда так делать не буду. Вот, очень красиво, четко видно, что это цифра 8. Знак бесконечности. Клево. Отстает очень хорошо. Можно это все сушить на пергаменте. Вот что получилось в итоге. Так, и здесь я показала несколько вариантов изготовления вот восьмерок, да, безы на 8 марта. Это также самое можно делать на палочке. То есть тут вообще без проблем. И суть в том, что даже если у вас нет насадки султана, это все можно сделать с любой насадкой фигурной. Закрытая звезда, открытая звезда. И все будет смотреться очень даже красиво. Поэтому, кому идея понравилась, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всем спасибо. Пока-пока.